Привет! Сегодняшнее видео будет посвящено образовательному центру Сириус. Здесь я проработала октябрьскую образовательную смену и хотела бы вам самую ее малость рассказать и показать в этом видео. Если вам будет это интересно, то оставайтесь со мной. Сириус. Что это такое? Сириус это образовательный центр, в котором обучаются талантливые и одаренные дети со всей страны. Они проходят обучение по трем направлениям, это наука, искусство и спорт. Также есть направление литература, оно относится к направлению искусства. Кем же я здесь являлась? Я являлась куратором команды. Моей командой было искусство 12, это ребята, которые приехали заниматься, обучаться по направлению основы гончарного мастерства. Это с анималистикой, живописи и скульптуры. Ребята приезжают на образовательную программу на целый месяц, где проходит обучение как по своему непосредственному профилю, так и обучение по общей программе, то есть школа. Школа в Сириусе просто необыкновенная. Во-первых, это постройка чисто российского производства. А это на самом деле очень важный факт. Школа представляет собой инопланетную тарелку, если можно так сказать. Школа оснащена различными коворкингами, лабораториями, рекреациями. В дворе школы очень приятно проводить время на перемене. Посередине школы растет такое дерево, как шелковица, и вокруг него возвели это здание, эту школу. А само здание образовательного центра Сириуса — это бывший отель. Очень крутой, очень оснащенный, потрясающий отель, где комфортно работает. и все дети, которые попадают в образовательный центр Сириус — это безумно счастливые и везучие дети, но они также достойны того, чтобы попасть сюда. Кроме образовательной программы, также есть всякие неурочные занятия, неурочная деятельность. Ребята посещают экскурсии на руды хутор, в тендрари, в Сочи парк, океанариум. Также мы с ребятами ходили на хоккейные матчи, ходили на футбольные матчи. Во-первых, хочу рассказать о распорядке дня наших ребят. С утра они завтракают, затем мы едем с ними на профиль. Это наши ребята делали рукомойники, делали горшки. Сначала у них были лекции, потом у них была практика. Сначала у них была работа за гончарным кругом, потом у них была роспись. После обеда у них начинается общеобразовательная программа, это школа с двух до пяти, затем мы могли пойти с ними погулять на море, насладиться прекрасным закатом, прекрасными видами, морским воздухом. После прогулки мы идем на ужин обычно с ними, а затем у них начинается либо неурочная деятельность, это клубы или какие-то мероприятия, хоккейные матчи, футбольные матчи, либо же это опять профиль. По воскресеньям у ребят проходила дискотека, где они отрывались, и я вместе с ними, с напарницей, с нашим подменным специалистом. Также в Сириусе находятся две крутые библиотеки. Первая находится в школе, и вторая находится на первом этаже, на муравейнике, так сказать. Сбербанк выпустил а, свою серию библиотека Сбербанка. И предоставил для детей Сириуса такую возможность. Также там много крутой литературы, которую в свободном доступе использовали дети, читать на территории всего центра. Ну что, мы приехали в Сириус. Я купила уже себе очки, потому что тут нереальное солнце. Ехала, чтобы вы понимали, в зимние куртки. А тут, оказывается, можно даже в море купаться. Но никто об этом не говорил, никто об этом не знал. Потому что у нас было максимально холодно. Вот он, Сириус. Сейчас мы гуляем. Мы только заехали. Вот. И сейчас пойдем на обед, покушаем. Переоденемся. Я в штанах. Взяла с собой кофту, потому что думала, что будет холодно. Расскажу небольшую предысторию. Как я вообще узнала о Сириусе? В январе у меня прошла сессия, были лекции у нашего декана, у нашего директора академии, у Кирика Владимира Александровича. Он рассказал о таком образовательном центре, как Сириус, и рассказал о том, что там можно пройти стажировку. Я сразу же поняла, что хочу туда попасть и посетить этот центр в качестве куратора, куратора команд. И вот, 25 сентября я уже была в Сириусе, всего лишь полгода прошло. На самом деле это сарказм, потому что я долго ждала, я долго готовилась к этому. И действительно, наверное, только в конце сентября я пришла к этому, чтобы попасть на образовательную октябрьскую программу. В течение нескольких дней у нас проходили инструктивно-методические сборы, где мы обучались, где мы знакомились с коллективом, с организацией, со структурой, со спецификой данного центра. А, да, простите, 15 метров от автобуса. Не больше, не стоит. Если водителю плохо, соответственно, плохо. нужно остановить автобус. Да, что я остановил. Да, как бы выйти и сказать, стой. Да. Если шторм да, разармут, вот ураган, сверч, все, стоим, нельзя ехать, потому что может произойти какая-то В общем, мы останавливаемся, вызываем это ИС, Повторит совершенно верно, Звоним им и ждем помощи. Если помощи нет, можно вызвать телемедику. После этого я познакомилась со своей напарницей. И с подменой специалистов заехали ребята, и я, конечно же, уже знала, что мои ребята будут заниматься по направлению основы гончарного мастерства. Вот, получается, у нас вход в Сириус. Здесь из этой стороны у нас э, Сочи парк. А это вот это Сириус, а вот то, это Сочи парк. Это вот за... отель какой-то, замок. Там колесо. Там всякие горки. Ты серьезно? Раз люблю себя походу уже никогда. пересекутся. Знаю даже тогда не порвутся. Don't stop me now. Завтра приставит. Завтра. Да. Янечка идет недовольна, что я пою. Ну все недовольны тем, что я пою. Ну, я люблю петь, поэтому, как бы, ну смиритесь. Я пою всегда, везде и всюду, поэтому это норма. Я не слышу будто он жал мне руку сильно, а дальше как бывает в лучших фильмах. Что тоже не то пошло, да?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 Глаза твоя селька, ты шоколадная не вся Ну что, мы приехали на экскурсию на Роза Хуто, сейчас все фоткаются, вот такой вот тут красивый вещь и просто вид. Вовочка на фоне? Вовочка? Ева, подержи куртку. Пожалуйста. его подержи куртку. Мы останови же это насилие, прямо скажи мне, и тему закрыли. Девочка разноцветная, ведь Сегодня я буду любить тебя сильно. Все будет класс, будут ближе облака. Я хочу, как первый раз, и поэтому пока. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке. Развеселые значки. Я шагаю на легкие районы, кварталы жилые. Спасибо, ла-ла-ла-ла, ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, а живые, мы попадем к нашим глубоко. Спасибо, но я, я ухожу, ухожу красиво. По ответом найди к тебе, найди к тебе. И пускай капает, капает с неба. И думал, прикросай к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят звонки без ответа. Дойти. Занят звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. О. Наша экскурсия подошла к концу. Сейчас мы е ⁇ мне кажется, что один из плюсов работы здесь, это то, что ты в любое свободное время, в любой выходной прийти, посидеть, посмотреть на море, позагорать, покупаться, просто порелаксировать, подумать. Этого очень не хватает, когда ты находишься в городе, когда речка далеко, когда моря вообще нет, в Ростове этого не хватает, а вот так жить возле моря это круто, а работать вдвойне. Сегодня тот самый день, когда мы пришли в Сочи парк. И сейчас, сейчас, наверное, я буду кататься на каких-нибудь горках. Новости с полей. Уже прошел где-то час, как я в Сочи парке. На вот этой горке. Я не решилась покататься. На вон той фиолетовой я тоже. А! Господи, тут вода! А вот, на вот этой вот желтенькой мы катались. И мы еще будем кататься. На вот этой я не решилась, потому что она очень страшна, А еще на квантовом скачке я тоже не решилась, потому что тоже очень страшно. Вон там, вон там далеко она фиолетовая, эта горка, она просто нереально большая. Там ты зависаешь что-то вверх ногами. Фу, потому что мне было страшно на маленьких машинках, вот эти вот американские горки. Но вот этой вообще нет, не рекомендую. Тут очень красивая территория, мы все не успеваем посмотреть, хочется, конечно, походить, побродить немножко. Очень круто здесь, красиво, все такой интерьер, все так классно сделано, очень здорово. У нас всего лишь два часа времени, а, наверное, это мало, я не хочу туда идти, там какие-то карусетки. Очень... головокружительно. Все это, конечно, привет! супер классно, но... по-моему, меня бы стошнило. Привет! привет! привет! Мои девчонки мне передают привет. Они там катаются. Привет! Привет! привет! Хочу вам показать горку, на которой каталась я. Вот вот они там поехали. Она очень прикольная. Не знаю, мне понравилось, классно. Страшно, конечно, но классно. Вон там где-то они кричат. Не, ну здорово, правда. Очень здорово. Это круто, что у детей есть такая возможность поселить этот парк. Немножко показать эту прекраснейшую территорию. Я хочу вот на лошадках покататься и, не знаю, на чем-нибудь еще не страшно, потому что, конечно, жар птица, мне не по плечу. Буду в вечерней занятости, они могут ходить на хоккейные матчи, нас приглашают, и мы вместе с ними ходим на хоккейные матчи. Четвертый, Дмитрий Шикин Четвертый, Харьин Сеатри развлекательная, образовательная, помимо школы, профиля, у них есть вечерняя занятость, и времени на отдых как такового практически нет. На самом деле я безумно счастлива, то, что попала сюда работать, хоть и на месяц. Я действительно рада тому, что нахожусь здесь, потому что... Это Сочи, это Адлер, это Олимпийский парк, это олимпийские объекты. Уже я побывала на Фиште. Там было открытие Олимпийских игр. Это невероятно круто. Здесь проходит Формула 1. Я как раз застала ее в первые дни, буквально, когда мы сюда приехали, 25 сентября. Как я сказала, мне удалось побывать на Фиште. Это стадион в Сочи Фишт. Вот. И на нем была. Получается, Олимпиада, открытие и закрытие. Ранее он не был сделан, не был как бы рассчитан на то, что это будет стадион. Его переделали и это стал стадион. Вот. Остаю, смеюсь, напьюсь, если хуво ждать будет нечего. Женюсь, друзья. Такое вот получилось у меня видео. Надеюсь, вам было интересно. Мне было безумно здорово провести этот октябрь, этот месяц. В Сочи, в Адлере, в Сириусе, с этими ребятами, с этим коллективом. Один месяц, а как будто бы прошел целый год. Это было круто. И всем спасибо, что смотрели и что были со мной. Всем пока.